Величайший вынос мозга в истории. Эксперимент, который извратит человечество. Снять фильм к первому апреля всего за одну ночь. Приготовьтесь увидеть телевизор. 1 апреля. Неадекватный эксперимент.